Избирательная кампания по выборам президента Украины начнется 31 декабря. Об этом официально объявил Центр избирком страны. По последним опросам за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко готовы проголосовать больше 13% избирателей. Действующего главу государства Петра Порошенко поддерживают сейчас 7% жителей Украины. Украинские политологи предполагают, что президентская кампания в стране будет очень горячей. Кандидаты задействуют самые разные приемы и ресурсы. Предстоящие голосования эксперты называют Джек потом.